Всем привет, человеки. Мой кожаный рабовладелец решил презентовать тебе интересную и полезную видеоинструкцию, в которой подробно будет рассказано и продемонстрировано все меню и функции русифицированного и модифицированного мобильного приложения SGRC Free. И на примере версии 2.4.7. Как подключиться квадрокоптер к смартфону, чтобы можно было взаимодействовать всем его функционалом и полетом. Я здесь рассказывать тебе не буду, а рекомендую посмотреть об этом дополнительное видео на моем YouTube-канале. Итак, допустим ты установил Wi-Fi соединение и запустил приложение SGRC Free. В главном меню приложения ты увидишь 5 активных кнопок, информацию о наших сообществах и текущую версию приложения. В самом нижнем правом углу располагается кнопка Info. Перейдя по которой ты попадешь в меню с рекламными слайдами. С очень полезными обучающими видео, которые также на русском языке помогут тебе кожаный мешок в правильном и безопасном пилотировании своего квадрокоптера. Всего их тут 5 штук. И в последнем меню находится PDF инструкция. Она также на русском языке Это автора этого канала и всех сообществ. Поэтому не забудь поставить лайк под данным видео и отблагодарить автора. Также в главном меню имеется видеоредактор. Но о нем я более подробно расскажу тебе в конце этого видеоролика. Немного выше располагается кнопка с прямой ссылкой на нашу телеграм-группу, посвященной квадрокоптеру F11S4K про его более ранним моделям. Не забудь перейти по ней и стать участником нашей группы. Еще выше располагается главная кнопка, меню, перейдя по которой ты уже попадешь в прекрасную сказку и мир больших возможностей. Другими словами, это основное меню для управления приложением. Сейчас мы все более подробно разберемся с тобой вместе. Итак, давай по порядку для начала пройдемся по всем основным иконкам, которые имеются в основном меню приложения, это. В верхнем левом углу и немного справа отображается название данного приложения и оно еще является выходом назад в главное меню. Под ним располагается дополнительная индикация текущего заряда батареи квадрокоптера. А справа отображается статус твоей используемой SD-карты. В самом верхнем правом углу приложения располагается, слева направо, индикатор заряда батареи и дистанционного пульта. Уровень сигнала спутников и текущее количество спутников. Заряд батареи квадрокоптера. И вход в дополнительные настройки приложения. Но о них также расскажу тебе немного позже. С левой части экрана находятся три активных кнопки. Сверху вниз. Автовзлет и автопосадка квадрокоптера. Кнопка возврата дрона домой. Дополнительные опции. Далее также подробно всех них рассажу в этом видео. И встроенный компас в этом приложении, снизу располагаются четыре индикатора. Справа налево. Отображение текущей дистанции твоего полета. Высота полета. Горизонтальная скорость полета. И вертикальная скорость полета. Ну и остались также с правой части еще несколько кнопок, давай их рассмотрим, сверху вниз. Переключатель между фото и видеосъемкой. Затвор. Начать или закончить видеосъемку. Сделать фотографию. Вход в галерею. И включение микрофона. Теперь давай рассмотрим основные возможности приложения перед началом твоего первого полета. Для начала всегда проверяй статус своей SD-карты. Она может отображать как отсутствие карты памяти в квадрокоптере. Также наличие ошибки. Потребуется отформатировать карту, это можно будет сделать прямо здесь, в приложении. И также объем самой карты и свободное количество места на этой карте. Если тебе нужно ее отформатировать, исправить ошибку или освободить место, то нажми статус SD карты. Выйдет информационное окно, предупреждающее тебя, что текущая операция удалит все содержимое SD карты без возможности восстановления. И варианты действия, нет или да. Давай выберем да. После чего приложение отформатирует твою SD-карту. Если процесс прошел успешно, приложение тебе об этом сообщит. Теперь в твоем распоряжении большое количество свободного места. Мы можем записать много красивого видео с заваленным горизонтом. Ха-ха-ха. Шутка. После этого. Ты можешь приступить к полной калибровке своего квадрокоптера. Первым делом нужно откалибровать дрон по горизонтали и вертикали. Для этого, сведи два джойстика вверх и вовнутрь. На экране появится информация с инструкцией. Необходимо поднять квадрокоптер на высоту около 1 метра над землей и повернуть его горизонтально 2-3 раза вокруг своей оси. неважно по часовой или против часовой стрелки. После чего приложение потребует произвести вертикальную калибровку, разместив дрон на той же высоте, но уже носом вверх и также покрутив его несколько раз в любую сторону вокруг своей оси. После этого необходимо квадрокоптер положить на идеально ровную поверхность. Сдвинь два джойстика вверх и в стороны от друг друга, как показано на видео. Приложение самостоятельно откалибрует подвес камеры по горизонтали. В этот момент дрон должен находиться без движения на ровной поверхности. На этом все. Теперь ты можешь запустить моторы. Опусти оба джойстика вниз и по направлению к друг другу. Запустятся моторы. Ты можешь взлетать, человечище. Давай изучим, каким образом ты можешь взлететь, используя только меню приложения. В верхнем левом углу имеется кнопка автовзлета. Подтверди свое действие, потянув за белый рычаг слева направо. Квадрокоптер поднимется на высоту около полутора метра, на которой дрон зависнет и будет ждать твоих следующих команд. Таким же образом ты можешь и посадить квадрокоптер. Для начала убедись, что дрон готов к посадке и находится над безопасной зоной на высоте около полутора метра. Нажми уже на кнопку автопосадка, подтверди свое действие. Квадрокоптер начнет садиться на выбранное тобой место, после посадки заглушить свои моторы. Готово. Очень важная команда, это автовозврат квадрокоптера. Для ее запуска нажми в левой части экрана на среднюю кнопку. Эту команду ты можешь использовать, когда дрон находится на любом расстоянии от тебя. Только для начала убедись что место посадки квадрокоптера и весь его полет безопасно избегая падения в воду или на крышу здания. Подтверди свое действие. Теперь дрон самостоятельно прилетит к тому месту, откуда он взлетел до этого. Не забудь перед этим также убедиться, что ты задал безопасную высоту автовозврата. Об этом я тебе также расскажу немного позже в этом видео. Ну а теперь мы переходим к самому интересному дополнительному функционалу данного приложения. Нажми на нижнюю кнопку слева на экране, перед тобой откроется меню с 10 иконок. Я начну с трех самых интересных, это следить за объектом, следовать по GPS, и полет по точкам. Остальные не столь важны, но позже расскажу и про них. Давай начнем с икноки следовать за объектом. Квадроктер необходимо держать на расстоянии от 3 до 10 метров, медленно двигаясь вокруг дрона. Желательно использовать эту функцию при хорошем освещении. Подтверди выбор. После чего необходимо выделить на экране приложение объект, за которым ты хочешь, чтобы дрон следил. Учти, что дрон во время этого режима висит на одном месте, лишь поворачивается вокруг своей оси. Когда объект перемещается в кадре в одну из сторон. Если ты хочешь, чтобы дрон летел за объектом, то выбери функцию следовать по GPS. В этом режиме квадрокоптер будет держать в кадре исключительно смартфон, с которого идет управление всем этим полетом. Убедись, что на смартфоне также включен GPS. Дрон будет сам держать смартфон в центре кадра и лететь за ним, при его перемещении смартфона. Мало кстати кто знает, но у нашего приложения имеется еще и скрытая функция, это использование одновременно двух режимов, таких как следить за объектом и следовать по GPS. Круто да. Для ее активации, вначале запусти следить за объектом, подтверди свой выбор, далее вновь открой меню и запусти следовать под GPS. После чего выдели объект. Квадрокоптер в этом режиме будет не только лететь за выделенным объектом, но еще и поворачиваться вокруг своей оси во время этого полета. Такое одновременное использование двух этих режимов улучшает качество полета и слежения за объектом. И последняя, оставшаяся функция, это полет по точкам. Выбрав эту функцию в приложении, ты попадешь на карту Google, где отображает твое физическое наличие твоего дрона. Также ты можешь переключить режим отображения карты, например выбрав спутник или гибрид. Теперь давай проставим на карте точки, по которым наш дрон начнет свой облет. Они могут располагаться только в радиусе не более 300 метров. При выставлении точек, ты можешь отменить последнюю свою точку или полностью удалить все точки из соответствующих располагающихся сверху дополнительных кнопок. Всего можно выставить не больше 16 точек для облета. Если ты все сделал, нажми зеленую кнопку GO. Подтверди свой полет по выбранным точкам, но сперва обеспечь безопасное положение каждой точки полета, чтобы избежать столкновения дрона с чем-либо и предотвратить его потерю. После этого квадрокоптер сразу начнет свое движение к первой выбранной точке и так далее, пока не закончит облет всех твоих точек. В этот момент ты можешь управлять высотой квадрокоптера и вертеть им по его радиусу для панорамной видеосъемки. Смещение дрона влево или вправо отменит твой полет по точкам, будь осторожен. Мы рассмотрели основные три полезные функции квадрокоптера. Но осталось еще несколько, давай рассмотрим такой режим, как сделать фотографию при помощи одного жеста. Выбери фото жесты, подтверди свое действие. При этом помни, что должно быть хорошее освещение и камера лучше всего реагирует на твои жесты в пределах до 3 метров. Направь квадрокоптер камерой на себя и покажи соответствующий жест одной из своих свободных рук. После небольшой паузы, дрон распознает жест и сделает фотографию. Готово аналогично имеется и жест управления видеокамерой. Выбери режим видео по жесту. Подтверди свой выбор. Также помни, что должно быть хорошее освещение и камера лучше всего реагирует на твои жесты в пределах до 3 метров. Камеру дрона направь на себя и продемонстрируй ему соответствующий жест. После небольшой паузы, дрон распознает жест и начнет видео съемку. Также имеется функция накладывания встроенной в приложение фоновой музыки разных направлений на снимаемый тобой видео. Я не буду подробно об этом режиме рассказывать, он максимально бесполезен, попробуй его самостоятельно пробывать. Уверен, кожаный мешок, эта функция тебе тоже не понравится. Следующая функция, это режим виртуальной реальности. Нажав на него, экран в твоем приложении разделится на две одинаковые половинки. Надень любой. Простой шлем виртуальной реальности, прикрепит к нему включенный свой смартфон с этим приложением и ты можешь наблюдать за своим полетом в режиме виртуальной реальности. При этом запись самого видео будет протекать в обычном режиме. Отключается он также, через это же меню. Еще одна функция, это применение различных фильтров на экране приложения. Кроме обычного режима, ты можешь выбрать другие три режима. мультфильм аскизы например черно-белые отображения на экране. При этом запись самого видео и фото будут протекать в обычном режиме, без применения этих фильтров. Управление объективом. Здесь ты можешь опускать или поднимать объектив своего квадрокоптера через меню приложения. Эта опция также доступна из пульта дистанционного управления. И режим Zoom. На экране приложения ты можешь приблизить отдаленные участки изображения. Зум цифровой отображается только в приложении. При записи видео или фото данный режим никак не влияет. Также его запустить можно с твоего пульта дистанционного управления. На дополнительных функциях приложения мы закончили. Теперь давай рассмотрим кнопки, располагающиеся справа второе приложение. Начнем снизу вверх. Внизу располагается микрофон, при его включении, ты сможешь записывать звук на видео, которые сохраняется без телеметрии на память твоего смартфона. Немного выше находится кнопка галереи. Здесь будут отображаться все твои созданные фотографии и видео. Сохраненные как в памяти смартфона, так и на карте памяти в самом квадрокоптере. Здесь ты можешь управлять своими файлами выбрать один файл или сразу несколько, поделиться им или передать на другое устройство, либо удалить ненужные файлы. Также, если выбрать любой файл отдельно, ты можешь просмотреть его, глянуть его свойства, удалить, или также передать на другое устройство или поделиться им в других сетях. Немного выше от галереи находится кнопка затвора. Включить или выключить запись видео или сделать фотографию. Еще выше находится выбор режима фотографии или видеосъемки, на этом мы с тобой рассмотрели все команды, которые находятся на основном меню приложения. Теперь давай перейдем в меню настроек приложения. Первое меню это параметры управления полетом. Здесь ты можешь выбрать как режим новичка для первого ее безопасного полета. Так и отключить его, выбрав пользовательский режим. В нашем модифицированном приложении тебе доступна макисмальная дальность полета до 5000 метров. Максимальная высота полета до 500 метров. И аналогичная высота возврата. Не забудь, что высота возврата должна быть всегда меньше высоты полета. И выбрав высоту полета выше 120 метров, ты действуешь на свой страх и риск и можешь нарушать законодательство своей страны. История полетов. Здесь отображаются все совершенные тобой полеты. Максимальная дальность, высота и максимальная достигнутая скорость. В меню все записи полетов ты можешь более подробно просмотреть информацию о каждом полете. В том числе выбрав интересующийся тебя полет, просмотреть его историю на карте. Узнать, какими джойстиками ты в этот момент пользовался, выбрать скорость просмотра и даже передать этот лог-файл на другое устройство. В режиме поиск дрона тебе приложение также откроет карту и укажет текущее твое положение и положение дрона. Режим карты спутник также здесь доступен. Меню камеры. На данный момент бесполезное меню. Кнопки неактивны. Показывает разрешение фото. Соотношение сторон и формат записываемого видео. PTS опции. Здесь ты можешь дополнительно настроить работу подвеса камеры квадрокоптера. Более подробно об этом режиме я рекомендую тебе посмотреть одно из моих ранних видео. В том числе, как получить доступ к скрытому меню. И последнее меню, это дополнительная информация о приложении и текущих версиях прошивки. Здесь можно выбрать единицу измерения. Включить или выключить различные подсказки в приложении. Проверить текущую версию как самого приложения, так и версию текущей прошивки твоего квадрокоптера. На этом наше знакомство с модифицированным и русифицированным приложением SHDRC. Закончено. Подпишись на мой YouTube канал. Не забудь поставить лайк этому видео и напиши комментарий, что тебе понравилось. А что нет? И какое видео ты хочешь увидеть в следующий раз? Также переходи на наше сообщество ВКонтакте. Там регулярно размещаются интересные статьи, посвященные данному квадрокоптеру и имеются различные полезные обсуждения. Ну и переходи на нашу группу в Телеграме. Где мы ежедневно общаемся на любую тему, помогаем новеньким, а также там имеется чат-бот Штурман который тебе всегда поможет с той или иной информацией. Спасибо за просмотр и отличных полетов!